Райское наслаждение. это, конечно, толкает жестко. Так стой, куда ты? Сядь от него. Как, как это управляется? Я, я давно в эту игру не играл, поэтому я даже забыл, что, как, где, когда. Так, водоросли, водоросли обминаем, потому что, ну, их нахер. Ты видел, они какие агрессивные. Там наш остров был, тихо. Кобздец, но я опять поломал лодку. я мастер, я почти... Не понял, там человек. Я видел человека. Алло, ты где? Так, взаимодействовать. Навыки парирования. Этот пошел. Dark Souls. А, нож, пожалуйста. Дай мне как-то нож. Вот, да. Тут такое странное управление. Я привык к этим стрентедипом, к чему-то еще. А к вот этому винбонду. Виндбонд. вин -бонду. Wind вот. Так, залезаем на эти артефакты. Кто их построил, для чего, когда, кому, непонятно. Ну, я думаю, нам эта игра объяснит попозже, когда-нибудь в следующей жизни, например, в загробной. Ну, в общем, да. Так, игра сохранена. Да, два есть. Надо остался третий. А где же третий? Духи морских раковин дают нам... Посраки, наверное, потому что почему так мало дали почитать? Бог скрип. Так, ты че? Тебе плохо? У тебя приступы, Какие... какой-то эпиле. Мм, белиссимо. Мне бы кого-то зарубать на мясо. Вот. Вот. Ну, вот эту тварь я не рискну. Зарубывать на мясо, а вот эту, вот эту, вот, вот это вот. Знаете, нож печень, нож, печень. И нету тебя взаимодействовать. Это я возьму. Спасибо за кость. К какие кости? А, а мясо? На Нация. Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, как там? О, да, помню, помню. Давай, давай, давай, продолжаем. Хоба! Так, что это за парирование? Так, давай, давай, давай. Парирование. Я сдох, да? Парирование, какое же отличное парирование, твою мать, парирование я, опять дал, я здесь опять, мне все начинать заново опять, твою мать, это что такое? А тебя здесь не было? Алло, привет, благословить, кого? Как мне? Хэллоуиновская копьемет, ми... какая копье ведьма? Чего? Кого? Как... Хэллоуинское копьем. Да, походу грибы были мощные. Затерянные острова. Все заново. Да, захотел я, конечно, мясо поесть. Поели, вкусно было. Зачем ты? О, да? Это Майя. Все, тварь, вам всем ковздец. У меня есть посох хэллоуинское оружие. Парирование очень галимо работает. Либо я просто супер, супер игрок, который не умеет парировать атаки. Возможно. Слышь ты, твой собрат убил меня. И теперь, теперь я убью тебя. А а давай, давай. Давай. Опа! Вот это лучше. Уклонение лучше, чем парирование. Натя. Тупо зарашил. Блин, знаешь, что еще печально? Печально то, что я просрал свой плод. Все. Идеально. Плод готов. С костром. Даже мясо сейчас поставлю. Смотри. Смотри, мясо поставил. Так, все, якорь готов, да? Готов. Смотри. Так, теперь взаимо... Не надо. Тихо. Толкну. Плыть. -та... Уйди. Кыш. Вон, хватит с нас. Все. В этой серии я сказал, мы сделаем три маяка. Сделаем, я сказал, и будет все окей. Где-то я уже это, по-моему, видел. А вот так вот как-то вот плывем. Не знаю, что происходит, но как-то вот плывем. Че-то нас так кренит. ёпта, Что происходит? Кренит жестко. Так, и не прошло полгода. Я опять тут. Так, мрази твари ушлепки. Не трогайте меня, твари. Так, второй есть. Хорошо. Это отли. Ты не делай так больше, потому что я в третий раз не захочу проходить эту игру и просто ее удалю нахрен. Мне кажется, он хочет меня съесть немножечко. Не надо меня кушать. Я, я хорошая. Я, я не хотел этого делать, но мне приходится. Вот так. А ты думал, что? Так, привет, привет. Ты смотри, не борзе, а то я ведь уж шатать могу. где это что такое? Ударить. И что произошло? А, сюда ты еще хер заберешься? Я ж надеюсь, это не на время, потому что... Если это на время, а я залезу высоко, то... Я могу разбиться. Да я и так, в принципе, могу разбиться. Уж видите, какая неадекватная у меня Неадекватное существо у меня в руках. И таким существом вообще-то сложно управлять. Это женщина, она, она слишком непредсказуема. Она может спрыгнуть со скалы, подумав, что она птица гордая. Ай, ну вот видишь, что происходит. Она просто падает. Это беспредел полностью. Нет, его там нет. А, вон он, вон он, он там светится. Ну, в общем, нам туда. Ну, поплыли туда, потому что что, что, что нам еще делать? У нас нет абсолютно никакого смысла, кроме как активировать три артефакта и плыть вон в главный артефакт. Вы только посмотрите, как оно сыт. Оно просто сыт меня, потому что я сильный, а он слабый. Ты что, еще живой? Умри. Вот и все. Вот и все. Сильный враг побеждает над слабым врагом. Сильный умный человек побеждает над тупым существом все мясо мы положили но оно не жарится развести костер. а плотная трава надо и все ну ладно так все хорошо что для него палки не надо потому что палки ресурс довольно ну не то чтобы ценный но довольно ценный так чтобы пройти дальше нам надо активировать вот эти вот мосты мосты у нас три моста будут, потому что у нас было три артефакта, и когда мы подключаем артефакт, это как бы типа мост. Игра сохранена. М -м -м, странно, странно, почему игра сохранилась? Может, сейчас будет босс? Хотя вряд ли. Какой босс с игры? Это ж не Dark Souls там никакой. Да? Вида? И чё у нас тут? Раковина. Охренеть, зачем я сюда шел? Ага. Это наш кулон надо вставить. Ну давай. Давай вставим. Давай. Я люблю это делать. Ну все, капс, да. Ну все. Да, мышка появилась. о, -о, -о, -о. А это может означать только одно. Нет. не не не не не не Ты ж не вылетела, нет? Я просто существую. Я смысл всего-нибудь я. Я. Сама неотвратимость. Я. Смысл жизни. Смысл существования. А не. Мы на арен... Ну все, босс. все, босс. все, все, босс. Нет, это не босс. Так, ракушка. Поклоняются ракушки. дебилы. Ракушки поклоняются. До чего дошли люди ракушки? Так, святая ракушка. Поклоня... Там маленькие вон ракушки бегают. Да? Um, кораблики плывут поклонятся ракушке, да? А кораблики плывут поклонятся ракушке. Да, я понял это. Это прекрасно. Это прекрасно. Плыть, ну поплыли у нас выбора нет. И ветер попутный, как удачно. Может не надо плыть? О, ракушка, вот и все, капзда, я я, я поклон... Ракуш, это босс, все, капзда нам, это босс, это ракушка. Это босс ракушка. Все, это нет. Я... Я не, я. Я не подписывал никаких уговоров с борьбой от ракушки. Волна идет, волна идет. Это мне капзда. Почему музыка играет? Что происходит? Алло. А, где ракушка? Не убивай меня, я добрый, я, я... я кланяться буду наверное на самом деле я не хочу клоняться какой-то сраной ракушке и ведь она даже не золотая куда плывем зачем плывем непонятно мой я почти тону что за беспредел опять портал мы припле мы припрыли припрыли приехали привинтили к порталу сделать подношение устойчиво гор чего лук предков Второе благослови но ядовитые грибы уже не могут причинить тебе особого вреда Да я и так хаваю грибы, мне и так нормально Второе, я выбираю лук Ага, я могу только либо посох, либо лук, да? А типа он бесконечный или конечный? Что, как стрелять? Я не могу здесь стрелять У меня нет стрел. Ну ладно, походим с луком, а там посмотрим что я вахере это сказать ничего видео закончилось но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Windbound Давай удачи